Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка двух коробочек Фаберлик по 18 каталогу. Много новинок, практически все очень много интересного. Итак, поехали. Итак, давайте по порядку. Открою сначала маленькую коробочку. Что у меня здесь? У меня здесь три пачки салфеток uh, Petitals. Чем они хорошо? Уже много-много раз рассказывала артикул. Здесь их 30 штук, артикул 30804. Они прекрасно убирают грязь с ковров, с обивки, с одежды, с чего бы то ни было. Просто замечательно. Лучше, чем салфетки для э, отпятен в Берликовской нашей серии Home. Да? Всегда их рекомендую девчонкам. Они великолепны. Если у вас есть животные, маленькие дети, вообще просто супер удаляют все на ура. И не нужно долго тереть, не нужно вот пенным очистителем, хотя он тоже прекрасен, если какие-то тотальные загрязнения, я использую его. А так, если сразу убрать с таких поверхностей, то вот эти салфетки. Поэтому всегда должны быть в запасе, всегда беру. У меня эта маленькая коробочка, это еще заказ по 17-му каталогу. Я отправила его в воскресенье, оплатила в 18-м. Кто не знает, что так можно делать, так можно делать. То есть вы заказываете в одном каталоге, но в этом вам каталоге либо баллы не нужны, и вы хотите, чтобы они перенеслись на следующий период, оплачиваете в другом. То есть я в воскресенье, последний день. 17-го каталога, отправила заказ, потому что в распродаже были очень классные цены, и мне из распродажи как раз кое-что нужно было. Я заказала, а оплачу уже в 18 каталоге, потому что мне баллы в 17 уже не нужны, у меня уже там есть 100 баллов, да. Взяла, хорошая цена была на Dream DreamTherapy, на спрей. У меня Ксюшка его очень любит, она распыляет его перед сном, ей безумно нравится, она расслабляется. Так, артикул, где у нас с вами артикул-то? Артикул. 25-59, он действительно классный, он суперский, я с ним тоже расслабляюсь. А, иногда, если не забываю пшику и перед сном крестюшку, когда спать укладываю, тоже засыпает как-то быстрее, заметила. Здесь ярко выраженный аромат, он действительно ярко выраженный, не каждый его переносит, поэтому лучше сначала попробовать на чем-нибудь одном, какой-нибудь один продукт, а потом, если уже понравится, то брать всю серию. Взяла кушон, он за 700 рублей был по распродаже, поэтому почему бы не взять, естественно, взяла, я его обычно беру по VIP-программе, он за 600 чем-то выходит, да, со скидкой 70%, но тут так цена 700, это мой любимый кушон Асиул, самое лучшее для меня тональное средство, артикул 6168. 68 ICL у нас с вами представлен только в одном оттенке, других нету, а Бэби Фейс в другом, во многих. У меня любимчик именно этот, под мой тон кожи подходит и этот, и даже девочки писали, что подходит светлокожим, хотя он желтит. Вот первоначально он желтит. Что такое кушон? Это тональный крем, перелитый в баночку, и здесь есть специальная губочка, но я сейчас люблю наносить не ей, а кистью кистью для румян фаберлик мне нравится так покрытие совсем тонкое но он и так дает тонкое покрытие я его пока открывать ну давайте прятку что -то. у него и так очень тонкое невесомое покрытие но в то же время оно плотное и перекрывает многие несовершенства вот прям многие давайте я вам сделаю сводч чтобы вы понимали но тон подстраивается имейте в виду я им пользуюсь уже не первый год как он появился вот плотный но в то же время невесомый на коже. В поры не забивается, ничего не перекрывает. Все как бы в этом плане отлично. Иногда девчонки, кто первый раз его берут пишут, что не получается. Все равно забивается в поры и так далее. Девчонки размазывать по лицу не нужно. Если вы будете пользоваться вот этой губочкой, то движения должны быть прихлопывающими. То есть вот такими. И тогда никуда он не забьется, не растянется. На коже не будет никаких следов, не будет полосить и так далее. Нужно просто приноровиться. Как его наносить? Он потрясающий. У меня он матирует лицо. У меня лицо с ним не блестит практически целый день. День. То есть, если вы ищете тональный крем для жирной кожи, то вот welcome, прям добро пожаловать. Вот, он сейчас подстроится. Вот мы с вами растушуем. Вроде кажется поначалу, что он желтит, но он подстроится, и его будет совсем не видно. Поры на руке есть, и видите, он никуда не забился. Все отлично. Хотя мы с вами сильно и не тушевали. Так, что еще взяла? Еще за копейки взяла а, мыло лав Так как у нас теперь в доме появились мыльницы, захотелось немножко твердого мыла в запас. Артикул 27-29. Я уже не помню, как оно пахнет, на самом деле. Но, наверное, как вся линейка, вот такая милая овечка. 20 чем-то рублей, по-моему. Хорошо пахнет. Да, как вся линейка лав. Даже такой яркий выраженный аромат. Здорово пригодится. Если оно еще тем более на нас лонолин. Да, оно слонолином вообще великолепно. Дальше, э, это у нас, по-моему, распродажи по срокам годности мыла. И распродажи по срокам годности блонда Сыворотка для волос. Она мне очень понравилась. Поэтому решила взять еще 27.13 артикул. Действительно классная сыворотка для волос поврежденных. Вот она работает. Мало сывороток на моих волосах, фаберлик, работает А это работает. Откроем сейчас. Ну что что не открываешься? это Такая она мутная во флакончике. Смотрите, даже с оттенком. Представляете, даже сыворотка будет у нас с вами желтизну нейтрализовать. С оттеночком. Здорово. 24 четвертая пачка здесь была в коробке Вот набрала Ну правильно, от чего уж там Также в прошлом каталоге в распродаже Была очень хорошая цена на сыворотку Сыворотка или как она у нас правильно с вами называется, девчонки Так, сейчас найдем Эссенция, наверное Сыворотка для век, дремтерпи Мне понравилось то, что здесь есть металлический наконечник Так, артикул ее 2613 Я ни разу ее не пробовала Потому что сначала с этой серией вообще не подружилась Но теперь прям захотелось не наконечник металлический, а роль, А как у нас три ролл, а, гель а, для кожи вокруг глаз да. То есть он будет охлаждать И возможно даже слегка снимать отеки Фокус сегодня с нами дружить вообще не хочет Вот такие металлические наконечники Мы с вами выдавливаем немного геля да. Вот он, видите, шевелятся уже Наносим на кожу Металлические вот эти шарики, они холодненькие Очень приятные Не пойму, что-то пока душку, Наверное не выдавилось Вот выдавила побольше Ой, здорово пахнет. Слышала девочек, что наносят на виски для расслабления перед сном и так далее. Буду пробовать, буду пробовать, потом обязательно расскажу. Еще у меня в этой коробке вот такой вот интересный продукт. Продукт. С девчонками в Telegram советовалась, но что-то никто не брал. Отзывы различные, противоречивые. У меня у мужа очень сильное раздражение от любых бритв. Я решила попробовать роторную многие мужчины пишут что после роторной нет раздражения некоторые пишут что все равно есть в общем все индивидуально надо пробовать поэтому пробуем в этом каталоге она дороже в прошлом она была по распродаже так где же ее артикул а вот он 910 341 давайте смотреть что почему я вообще планирую Мужу повторить на новый год поэтому мы с вами сейчас аккуратненько тихонечко раскроем чтобы он не спалил так, если получится и посмотрим Вообще, работает она или нет. А то, может быть, возвращать придется. Слышала тоже от девчонок, что бывает приходит с браком. Так, здесь у нас с вами что? Все, книжечка вот такая, инструкция. Мне важно проверить, работает она или нет. Смотрите, что здесь в наборе у нас. Кисточка вот такая, чистить ее, судя по всему, да? Вот такая. А зарядка. Зарядка, кстати, вот такая. Здесь обычная, то есть от любого зарядного блока можно подзаряжать, потому что здесь блока нет. Такая крышечка. Давайте попробуем включить. Надеюсь, что она хоть чуть-чуть заряжена. Так, а у нас здесь что, триммер есть? У нас здесь есть триммер, слушать, я потом изучу, если все нормально, я вам расскажу. На уже отзыв только после нового года. Вот так триммер открывается. Ну, вроде такая не пришла. Не БУ. О, работает. Кстати, жужжа тихо. Достаточно легкая. Режимов, получается, здесь никаких нет. Насадки к ней отдельно продаются. Страшные вещь, слушайте. В общем, вот так она выглядит при ближайшем рассмотрении, кому интересно. Я не пойму вообще, как она бреет. Или тут что-то еще надо снять. А, они шевелятся, смотрите, как. То есть они будут по изгибам лица. Интересно. Ну, вроде как работает. <свы> Слушайте, работает. Я попробовала у себя сейчас на руке. Я просто не поняла, трогай, что тут ничего острого нету, как бы оно ну, непривычно. У нас таких бритв никогда не было. Да? А, нет, сбревает. Сбревает. <свы> и причем достаточно гладко. Ладно, надеюсь, мужу понравится. Будем прятать, пока у нас не спалил. И приступаем с вами к обзору новинок. Вскрыла большую коробочку. Там, как всегда, в пакете у нас с вами еда отдельно. Это кофе. Добрый день. Доброе утро, точнее, без добавления молотого. Кофе классный, кофе вкусный. Кто говорит, что выводит, кто не выводит? Надо в обратную связь написать, спросить. 140-48 артикул. Любим, пьем, поэтому все супер. Взяла, заканчивается уже Энзи Power. Для чего он нужен, девчонки, впереди праздники. Это у нас с вами... Целлюлоза, клетчатка, папая, ананас, панкреатин. Поняли, о чем речь? Да. Артикул. 157-33. Впереди праздники, переели, что-то правый бок покалывает, потянуло, там еще что-то. Энзи Пауэр парочку, все, все отлично. Вещь, которая всегда должна быть в доме. Типа мизима, типа панкреатина, только здесь еще круче состав. На самом деле, он очень крутой и работает тоже круто. Я первое время после операции, когда начала кушать привычную еду, обычную всю водить в рацион, тут куркума, кстати, очень классная вещь вообще. Я пила во время еды месяц на постоянной основе Энзи Пауэр, а сейчас я пью периодически, когда, ну, какой-то, может быть, комфорт может быть что-то там тяжелое съело, но опять же вот на празднике впереди новый год поэтому вот такая баночка должна быть обязательно берите берите так давайте теперь ароматы девчонки новые я взяла все-таки все три вот так они выглядят так слушайте можно даже как-то собрать не знаю не собирается вот так они выглядят очень интересно на самом деле давайте начнем с зелененького все приходят в следе все приходят э, с, вот такой, с, с вот таким штрих кодом так положено и артикул зеленого у нас с вами. 10 миллилитров здесь всего лишь. Артикул не эту девчонки. Сейчас снимем. Наверное, он под слюдой. Нет, не под слюдой, слушайте. Сейчас найдем. Вообще, вот так вот визуально очень приятно. На подарочек взять, мне кажется, круто будет. Так. Смотрим. 38-16. Камера вам делает его каким-то синим, но он зеленый на самом деле. Открываем. Вот так в коробочке он выглядит. То есть половина коробки пустой, половина с парфюмом. Стекло, естественно. Так, он у нас с вами Нор называется. Я уже не помню, девчонки, название. Так, металлический колпачок. А, крышечка, которая откручивается. И вот у нас с вами шарик. Не люблю парфюм в шариках, вот ей-богу, девчонки. Лучше бы сделали распылить. Так, наношу на запястье. Что-то новенькое, слушайте. Ой, мне пока нравится. А, есть аромат зелени. Просто вот с распылителя можно было как-то аромат быстрее потестировать и лучше прочувствовать на самом деле. Есть аромат зелени. Ни на что не похож Фаберлик, ни с чем не могу сравнить. Интересный аромат, действительно интересный, стоящий. Дорого пахнет. Пахнет дорого интересно и сладкий, и в то же время аромат зелени. То есть это не прям не зеленуха, не зеленуха, не свежесть, не весенние духи. Они на зимнее время подойдут тоже очень хорошо. По стойкости сейчас пока будем снимать ролик, посмотрим. Мне нравится. Мне нравится. Мне очень нравится. Так, теперь синий. Синий у нас с вами в артикуле, в артикуле. 38,15. Распечатываем. Распечатала сразу все. Мне очень нравится, девчонки, зеленый парфюм. В, ней, в нем есть еще какие-то пряные нотки. Он очень интересный. Очень. Так, теперь синий наносим с вами на другую руку. И... Угу. Ладан чувствую почему-то. Я не помню. Мне кажется, в каком-то из ароматов в описании в каталоге был ладан. Здесь я чувствую ладан. Что-то знакомое. Не из фаберлика, а вот по специям. Корица, да? И знаете, еще перед горошком. У меня почему-то такая ассоциация. По специям. Много специй. Много специй. Но он тоже очень интересный. Ладен, чувство. Он не отторгает. Вот не отторгает. Лаванду, что ли, еще. Он интересный. Он более такой. Вот здесь больше специй чувствуется. Прям вот больше, чем в зеленом. Из этих двух зеленый нравится больше. Вот этот прям... Не знаю, поход в храм воскресный. Ну, правда, я отчетливо чувствую здесь лады. Так, теперь сиреневый. Артикул 38-18. Куда мне тебя наносить, дружок? Уже вся в духах. Нанесу прямо на руку. О, да. Сиреневый самый прикольный. Здесь меньше всего специй. Хотя они тоже есть. Мускус мускус как-то начал проявляться я могу девчонки неправильно передавать это мои ощущение я не помню описание каталога я не люблю по описаниям описывать я вот как я чувствую я вот тут мазюку сижу мазюку чтобы побольше ой классный мне понравился хорошенький он в какой-то ноте в одной перекликается с синим но он мягче нежнее синий как то вот прям поострее он помягче понежнее и такой вот более воздушный что ли сладенький но не приторный но сладенький. Это сладусечка. Прям, но не приторная и очень интересная и многогранная. М -м. Не знаю, как, девчонки, еще описать. Вот этот вот классненький. А из всех этих, наверное, самый нежный. Да, самый нежный. И самый приятный. Знаете, какая-то фиалка, что ли. вот Что-то такое у меня ассоциация. Здесь ладан. Прям вот на руке остается ладан. Он самый яркий здесь, он на первое место выходит. У зелени, не пойму даже, что на первое место выходит, какая нота. Но он, но он интересный тоже, очень интересный. Ароматы достойные. Такого в Фаберлик еще не было. Очень интересно, девчонки. Поехали дальше. По стойкости в конце видео тогда. Так, для дома взяла средства для мытья посуды. Лимонный и мята. давно не брала, решила повторить. Нравится, люблю, 0+, что очень важно. Артикул 393. Аромат забыла. Они все классно отмывают, все здорово пенятся, все супер. Я сейчас не разбавляю, так переливаю в дозатор, все замечательно. Ксюшка попросила повторить ей зимнюю линейку. К сожалению, она уже не в полном ассортименте была представлена на сайте. Не было вареница вишневого, по-моему, или как она с вами называется. Поэтому взяла вот такой лимонад лимонад, мармелад. Они все классные, душки суперские, я вам уже описывала. 29,42. Две штучки на подарочки заодно. Фруктовый лед. Артикул 29,43. Ксюшка прям понравилась, ей флакончики понравились. Она сказала, "Мам, возьми, пожалуйста, мне еще. Ну как, как отказать ребенку? Так, серия аромия. Я, кстати, поняла, девчонки, вот пока у меня стоит счастье в зале, что оно мне нравится меньше всего из всех аромодиффузоров и ароматов. Поэтому я взяла другой, но я его поставлю в другую комнату. И взяла вот такое масло, достали увлажнитель, в него можно у меня заливать масло, но ну, не в него, а там есть специальный отсек. А Масла тоже по очень привлекательной цене, сейчас вообще за копейки, они недавно только были просто по бешеным ценам. Это у нас с вами зеленый чай. Из всех вот этих масел он мне близок больше всего. Так, артикул. Опять, где найти артикул? Сейчас найдем, девчонки, сейчас найдем и откроем. Эфирное масло чайного дерева. Оно обладает антибактериальными свойствами, а, очищает, улучшает защитные функции кожи, освежает, охлаждает. Можно в кремушки добавлять Масла а, фаберликс с прекрасным составом. Не, это не аптечный вам разливант. Так, дальше. Что у нас тут еще? А, у, а вот кожа склонная склонна к жирности. Вот можно девочкам добавлять в кремушки. Появление не совершенно Снимает напряжение ног после длительной ходьбы. Слушайте, вот это я сегодня попробую. Сегодня очень много ходила. Свежий травяной аромат атмосфера, чистоту Попробую. Я не брала его еще. 1344 артикул. Вот оно, маслица. Состав, кому интересно. Информация. Состав потрясающий. Разбирал его кто-то. Это масло. Дозатор здесь обычный, классический. О, действительно аромат чайного дерева. Натуральный, без какой-либо сладинки, примеси и так далее. Если на ножки попробую нанести или в крем для ног добавить. Я взяла позитив. Я поняла, что он мне больше всего нравится из ароми. Взяла позитив в артикуле 159 и взяла к нему еще палочки. Палочки у нас с вами так мелко написано, 174 артикул. Я, скорее всего, из этого флакона буду переливать, потому что... Вот такого цвета флакончик подходит нам только в зал, а на кухню в детскую подходит белый аромодиффузор, или я перелью в другой аромадифузор и будем наслаждаться. Вот позитив мне понравился действительно больше всего. У меня сейчас стоит такой еще спрей. Да, позитивчик мой самый любимый, самый такой классный нежненький аромат. Но у них у всех очень крутые ароматы, на самом деле. Они достаточно долго держатся в воздухе. Я имею в виду спрей сейчас. Так, поехали дальше. Дальше из Дом. Кондиционер, свой любимый. Один, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, помню, уже два брала. Это у нас с вами золотая органа. Он самый ярко выраженный на белье. Не самым мягким его делает, но я люблю его ощущать. Развешиваешь белье, когда особенно сейчас зимой в основном, все в квартире сушится, да, на балконе не высохнет. Аромат шикарный. 118,54 артикул. Люблю, люблю и обожаю. Так, дальше. А сейчас по хорошей цене ночные прокладки. Я уже не устаю вам их хвалить. И в пустых баночках, и везде я чуть-чуть послал, по-моему. Да. Четыре. 4 штуки. На ночные сейчас именно хорошая цена. Они классные. Они есть Здесь пачки 7 штук. Они большие. Они огромные, как я называю, лыжи. Сзади есть крылышки, спереди. Все замечательно впитывают. Они у меня лучше всего. Аналогов не нашла. 11295 95. Анионовый чип, плюс еще, который от запахов, от бактерий защищает. Поэтому все супер. Так, дальше, девчонки. Куркума. Куркума. Я вам уже говорила в обзоре каталога, что обожаю ее в любом виде. Куркума – это очень уникальный продукт. Если вам интересно, можете погуглить, почитать. Дневной ночной крем. Дневной сверху светленький, ночной – темненький. Давайте начнем с дневного. Будет, конечно, отдельный ролик. Будем с вами все тестировать на лице. Обязательно постараюсь побыстрее. Так, 28,56 дневной. И, наверное, 28,57, да, ночной. Вскрываем. Банки оранжевые, как у… Ну, никак, другие, конечно. Хотела сказать, как у Белоглов нет. У них полностью оранжевый. Так, отличаются ли чем-то баночку у нас с вами? Да, слава богу. То есть у нас с вами ночной крем, баночка темней, дневной крем светлее. Вот хорошо, вот замечательно. А в дневном SPF 15, что тоже очень ценно, особенно для девочек с пигментацией. Так, здесь у нас, смотрите, какая интересная крышечка. И вот он сам кремушек. А он с SPF, поэтому он будет достаточно плотным. Здесь как бы... От этого никуда не денешься. Вот, он плотный, видите? Плотный, на коже не тает, требует распределения такого основательного. Но в то же время достаточно быстро распределился. И жирного следа за собой не оставляет. Удивлена, приятно. Аромат от руки духов. Будем из банки нюхать, девчонки. Не пойму, какой-то нежный. Травянистый, что ли. Еле-еле уловимый. Сильной отдушки никакой не чувствую. Но сейчас у меня на руках одни духи. Ну, что пока ну нет еще конечно не впитался еще есть такая небольшая жирность но липкости нет так давайте по ночному крему быстренько пробежимся ночной крем должен быть полегче да по нему видно по консистенции что он прям полегче он на коже тает быстрее распределяется лучше зимой девчонки надо кожу питать днем увлажнять на ночь да, какой-то зеленушечкий аромат, еле-еле уловимый. Да, он гораздо быстрее впитался, следа за собой не оставил, но обе руки, в принципе, выглядят одинаково. Ну что, слушайте, в целом неплохо, очень интересно будет попробовать на лице. Так, что еще заказала? Заказала две соли для Ксюшки, ей понравилось. Она вообще не пенится у нас, но она как соль работает, и аромат приятный. Артикул 2946. Блин, я вот чувствую сейчас до сих пор вот этот ладан от синих духов. Не могу сказать, что он отторгает, но идёт в нос. Целых три мыла Зайки на подарки, потому что те, которые были, я уже раздарила, и Ксюшка сказала, ей надо. Мне очень нравится запах этого мыла, он просто потрясающий. Вот прям классный. Так, артисты с вами и найти не можем. Где-то я его видела же. 29,44, прям нас сгибе. Так, еще из зимней линейки еще один лимонад. Я, кажется, взяла два желтых и два розовых. Взяла Ксюшке э, бурлящие шарики. Она это дел дело очень сильно любит. Так, первый у нас с вами сочный мандарин, который мандарином не пахнет. 27,35. И второй вот этот вот сиреневенький. Это у нас с вами просто Lovely Moments. Я не помню, чем он пахнет. Ягодками у него такой химозный аромат. А, 29,45. Дальше еще одну новиночку взяла. Это у нас с вами товар у мужской э, спрей. Мужу. Пусть будет. Потому что, мне кажется. Нет, я тестировала по любому пробники, брала, но я не помню Решила впечатление освежить Они у нас в формате э, парфюмированного дезодоранта появились То есть это не антиперспирант А просто дейзик. дезик 3619 артикул Сейчас освежим впечатление Маленький, кстати, 100 мл Ой, ну прикольный, прикольный не, Мне нравится Прям такой мужественный аромат я думаю, зайдет. Так, девчонки, взяла вот такой вот крем. Ума наконец-то появился на складе. Его очень долго не было в начале, в самом, когда вся эта линейка вышла. Крем для мамы и малыша 0+. Артикул. Буду пробовать, тестировать. Тоже все расскажу. И на крестюшке, и на себе. Артикул сейчас мы с вами а, обязательно найдем. 27,99. Кому интересно, могу показать состав. Давайте откроем, посмотрим. Я думала, баночка еще меньше будет. 50 мм. Вот такая баночка милая. И тут тоже есть у нас с вами крышечка. Ой, смотрите, какой он густой. Он очень густой. Прям вот баттер-баттер. А -баттер. душка приятная, она есть. Такая еле-еле уловимая, прям такая косметическая душка. Он прям вот баттер. Слушайте, он прям практически вот как маслице, такое вот на пальчиках, на руках. Очень хорошо питает и увлажняет. Прям понравилось. Прям вот по первым ощущениям так сильно похож на лав в баночке. Слушайте, интересный продукт, будем тестировать. Попробую на Крис и на себе и на Ксюшке и на всех. Так, что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами еще одно мыло и еще одно мыло. Это фигурное мыло Снеговичок. Помылу я прошлась капитально, да, не пользовалась никогда твердым, а тут решила попользоваться. 27, 49. Не знаю, наверное, тоже на подарок пойдет. А, палетка, все-таки взяла, девчонки, новую палетку понравились оттенки, пусть будет. Так, артикул. 66-65 мы сделаем с вами в следующих видео макияж посмотрим ее как следует просвочим ее как следует иначе обзор заказа уж очень сильно затянется вот такие оттенки камера вам передает верно верно да вот такие вот оттеночки все-таки показалось мне что но ну, уж буду пользоваться буду вот мои оттенки вот этими тремя как минимум точно прям на повседневку шиммерные они все три вот эти тоже с блестками. Здесь матовые только два. Вот этот тоже с блестками Вот так на пальчиках давайте сейчас хотя бы просвочу. Бежевый уже не буду. Красивые оттенки на самом деле. Так, самый темный. Ой, здорово переносится. Смотрите, с пальца. Красота. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Я вот такой очень оттеночек сейчас люблю в макияже. Но вот этот высветлять тоже фокус. Не подводи нас. Вот так. Красиво при искусственном освещении и при естественном, тогда в следующем видео покажу так, у нас осталось с вами два продукта, еще пришли купончики естественно, сейчас за каждые 999 рублей даю купончики вот они на 50%, и в следующем каталоге буду давать я заказала для коллекции двух гномиков, которых у меня нет у меня есть в розовом колпачке, в зеленом, а таких нет 910-276 вот этот синий милаха голубенький голубовато-синий слушайте, прикольный шапочка пришита прямо такие ручки тут кстати в руках тоже проволока то есть его можно вот так даже поставить как хочешь ручки ему согнуть ой здорово в других такого не было здесь у нас с вами гринли этикеточка. и вот из плотного такого велюра одежда вот этот прям мне кажется по одежде самый добротный гном еще и ручки гнутся вообще великолепно красивенький так, а здесь проволока. А в шапке нет уже проволоки. А нет, есть. Она просто сбоку вот здесь. В шапке тоже есть. То есть шапочку мы тоже можем немножечко согнуть. Классный, красивый. Так, и зелененький 910 276. Нет, это синенький. А зелененький у нас с вами 910 90. Вот. Вот такой красивый. В белом колпачке уже. Здесь такой как фетр. Ой, у этого тоже ручки гнутся. Слушайте, может я не обращала внимания? Может у них у всех руки гнутся? А я не обращала внимания... Ну, Света ты даешь. Шапочка с кисточками. Тут карманчик, кстати, не обма... нет, обманка пристрочен. Платится. Здесь оно уже такое поднимается. Ботиночки такие классные. Мне нравится. Очень мило. У меня Крис такими играть любит. Вот уже четыре гномика в нашем доме завелись. Люблю, нравится, красиво. Колпачок тоже гнется. Вот так можно сделать. Классно. Ну, на этом все, мои хорошие. Вот каталог еще пришел у нас с вами 19 -й. Он будет у нас 3 недели по 8 января. Надо успеть до праздников обязательно сделать заказ. В этом каталоге просто шикарный подарок для новичков – это кастрюльки. Супер-супер-супер, на выбор. Ссылка для регистрации всегда под видео. Кто не зарегистрирован, проходите. Будем общаться, буду вам помогать. Надеюсь, ролик был интересен и полезен. Разбор полетов по всем продуктам будет в следующих роликах. Всех люблю, целую, всем пока-пока.